Всем привет! Мое имя Клявина Ксения, и я мастер-преподаватель учебного центра Клуб Профессионалов. И сегодня я расскажу немного о такой теме по вашим запросам, какие плюсы и минусы есть в ручном методе перманентного макияжа. Это действительно очень топовая тема, потому что на сегодняшний день две самые популярные процедуры, наверное, одни из самых популярных процедур, это нанесение пигмента техникой ТАП. Такая техника, когда пигмент он как бы напыляется, он растушевывается с помощью специальных игл ручным методом. То есть у вас есть ручка, туда фиксируется игла, ну понятно, для работающих мастеров это все известно. Вторая техника, очень популярная в ручной методике, это микроблейдинг. Это нанесение таких линий, которые имитируют волоски для прокраса бровей. И сейчас я немножечко расскажу, как разобраться в этом во всем, почему на сегодняшний день эти техники популярны и почему есть и негативные отзывы по этому поводу. Самый первый и значительный плюс, который есть в ручных методиках, это стоимость расходных материалов. Потому что вам на первое время нужно где-то три ручки, чтобы вы успевали их дезинфицировать. И э, расходные материалы всегда найти можно, я имею в виду сами иглы. Это очень легко, просто они дешевые, ко всему прочему. И для того, чтобы войти в эту профессию, вам по сути нужно очень малое вложение. Вы получаете, покупаете ручки, вы покупаете иглы, вы покупаете пигменты, их там всего около 5-6 цветов, чтобы создать абсолютно любой оттенок. Если мы говорим о бровях, например, один цвет или два на веки, и тоже около 5-6 оттенков на губы. Это максимум того, что вам нужно. Ну, и все расходные материалы, которые нужны для мастеров. Да, это там карандашики для отрисовки, линейки, ватные диски и так далее. То есть это то, что и так базово нужно. Поэтому для входа в эту профессию действительно инвестиция, вложения очень мало. Это самый первый и самый влиятельный плюс. Что еще можно сказать по поводу плюсов? Если правильно выполнять эти процедуры, что так, что микроблейдинг, это очень поверхностные процедуры. Они почти бескровные. Зависит от типа кожи, но они почти бескровные микроблейдинг подходит не для любого типа кожи, так подходит почти для любого типа кожи. Тут надо важный, важный такой момент, что нужно хорошо знать колористику для того, чтобы цвет стоял достаточно долго, чтобы там в зависимости от пасты, которую вы используете, он не краснел, не синел, не рыжел и так далее. Но для внесения э, такой вот, знаете, первоначальный навык, который вы получаете где-то за 2-3 месяца, дает вам возможность уже войти в профессию. Поэтому здесь это да, второй такой плюс о том, что э, процедура достаточно поверхностная. Следующий плюс, который вытекает из этого плюса, он в том, что заживление проходит легко. Заживление проходит просто. Почти не нужно никакого ухода для постпроцедурного периода. Поэтому это тоже один из плюсов. И при правильно выполненных этих процедурах вы получаете очень позитивные результаты. Ну, такую позитивную обратную связь от ваших клиентов. Потому что эти процедуры, они и сразу после выглядят очень красиво. Они и потом в итоге... Эм, достаточно долго и хорошо мягко сохраняют цвет. Что еще можно сказать из плюсов? Ну еще такой мне кажется важный плюс, что если вы приобретаете дешевую машинку для перманентного макияжа, то она чаще всего, Имеет очень мало модификаций игл, но если вы пользуетесь ручными техниками, то там очень большое количество разнообразных игл, которые вы можете использовать для разных эффектов. Какие-то иглы дают вам более плотный прокрас, какие-то иглы дают вам более прозрачный прокрас. Все это вы можете контролировать. И изучив эту тему, зная, какие иглы для чего подходят, вы можете с легкостью варьировать вот этот эффект конечный и э, рекомендовать клиенту, что ему подойдет больше или меньше. Ну что, перейдем к минусам. Минус самый важный, наверное, в том, что остается намного меньше цвета, чем при аппаратном нанесении. Когда мы наносим перманентный макияж ручной методикой, остаточный цвет, он где-то процентов 50 и меньше. И клиенты, которые сразу после видят этот результат и восхищаются тем, как получилось и что получилось, они не всегда ожидают э, вот этот конечный результат такой светлый что ли и когда они возвращаются через месяц процентов наверное 100 случаев это нужна коррекция поэтому нужно сразу клиента предупредить объяснить как проходит процедура я просто объясняю своим клиентам что процедура проходит не в один этап а в два-три этапа и тогда мы достаточно устойчивый цвет получаем через там одну две три процедуры и этот цвет он красивый он долго стоит и потом Легко с ним что-то делать впоследствии. Это, кстати, тоже можно записать в плюсы, потому что стоит э, такой цвет где-то полгода-год, и после этого можно изменить форму, изменить цвет, да, изменить что угодно, потому что он очень мягко, аккуратно выходит. Из этого вытекает еще один минус, что полгода это не то, на что рассчитывает наш клиент чаще всего, об этом тоже он должен быть предупрежден. И если, например, сравнивать с аппаратной техникой, то в аппаратной технике тот же цвет и та же методика, скажем так, напыления, да, или внесения цвета растушевкой будет держаться дольше, чем если мы это сделаем ручной техникой тапом. Если говорить о волосках, у меня примерно такая же статистика, что микроблейдинг, он держится, правильно сделанный микроблейдинг, он держится немного меньше, чем если я вношу волоски аппарата. Тут тоже есть такой нюанс. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу ручных техник, или аппаратных, или в другом каком-то сегменте, пишите комментарии, и мы будем снимать видео под ваш запрос. Пока!